Привет народ, будни, что делаю, как делаю вне основных видео, да, там грубо говоря мини тракторы это трактора, инструмент приспособления это вот изготовление всякого инструмента, окрасим 56, такой канал средний получился, притом он самый первый канал, основной был канал, потом вся тематика с него разбрелась по, основ... ну, по другим каналам, да, инструмент это инструменты, трактора это трактора и все остальное но тут пока, короче, как бы особо и нет тем для выкладывания. Значит, буду, буду такие видео выкладывать там. Хаотичные, да? На данный момент у меня опять срач в гараже. Это все заросло по бокам. Здесь все тюк-тюк напихал, чтобы ничего не мешалось под ногами. Но это надо тоже прибирать. Да? Все ключи со стеллажей потихоньку начали переезжать на стол. Засрано, нет доступа. Все надо сортировать. Также и здесь уже всякие болтики, шмолтики раскинул. Они же мешаются, надо это все прибирать. Мусор прибрать. Сейчас шкивами делаю, шкивы надо доделать. Также яму сейчас почистить надо. Вот этот срач весь прибрать. Стружку прибрать. Почистить станочек от мусора. Так как я сейчас на токарном закончил, все жизнь что я изготавливал раздвинем почистим ну вымести естественно все чистенько да что было грубо говоря сейчас это все до ямы заросло там надо это все под тракторами все это надо убрать в общем вот этот весь срач надо прибрать погнали привет народ начинаем очередной рабочий день Чуть-чуть, наверное, покупаемся с погрузчиком. Но сначала сделаю левые дела. А какие точно это отправка шкивов. С утра я люблю съездить, все отвезти, привезти, закупиться. И уже к 12 к часу быть дома и делать все домашние дела. Так что вот опять набралось 5 заказов. По комплекту это по два шкива. Без шлицов. Нет шлицов пока в наличии, на разборках. Арестову, Громову Алексею, Дмитрию Слунину, Осекину Андрею Свельско и Химкиву Владимиру. Ну это ладно, это не принципиально. Короче, пять комплектов сейчас я отвезу и продолжаем дальше также кто помнит и у меня есть живая изгородь из вяз, карагач, как он правильно называется я стриг ножницами их поехал плюнул купил кусторез вот такой классненько быстренько получается вот она живая изгородь сейчас уже молодые ветки повылазили получается вот видно буквы г у меня сделана, как бы такой полисадничек карман И вот такая вот живая изгородь он уже начинает шарообразным, надо опять подровнять его. Макушку каждый раз срезаю, боковинки. Ну красивенько, и пыль держит, нормалек. И здесь сейчас тоже забор пока не меняю. Вот как он дикий виноград называется, да, что тоже зарос получается такой зеленый карманчик и тенечек от солнышка здесь и пыль держит от дороги но красивенько также еще прикупил по случаю железнодорожный домкрат нужна только вот этот сам насосик без ноги но он все работает он подымает он двухплунжерный вверх качаешь он подымает вниз качаешь он тоже подымает получается лишних движений не делаешь сейчас поставлю камеру как-нибудь так, чтобы видно было. Да? А, видно, да? Поднимает. Вот. Тоже вот так буду отрезать, глушить, выводить штуцер. И вот этот насос пойдет на пресс. Вот такой насосик. Также Мой трактор потихонечку строится, не спеша. сильно времени на него нету. Электрику я уже раскидал. Получается, вот все это. Здесь я провод подымал пока, чтобы прокрасить. Потом опустится и вид мы... Ну, уложим аккуратно провода. Загрунтован пока. Так, от кисточки, ну вроде как, чтобы более-менее было, чтобы потом краска легла чтобы не ржавел он да как говорится по трактору естественно следите на, на канале мини трактор 56 там идет в основном, весь обзор а, осень была сначала теплая собака даже чеснок пророс по саду вроде проблем не было кроме одного это орех походил его осенью прихватило, как были тепляки а потом подморозило весь орех замерз все Но ну, у него уже молодые побеги идут вот этот ствол частично живой нижние части ветки молодые Ну и по верхушкам он видно какие-то ветки живые но в основном он весь померз как бы все деревья нормально Слива, яблони, вишни. Все как бы проблем по ним нет. А вот орех подмерз. По огороду. Клубника растет. Клубника крупная. Раз, два, три. там молодую посадили. Это позапрошлый год. Ой, в том году то есть сажали. В этом году уже ягод полно. Ягоды, ягоды. Как бы тоже кусты крупные, хорошие. По клубнике проблем нет Так вот молодая тоже по осени посадили здесь было да, две грядки чеснока по осени посадил и он начал прорастать вот эта грядка была и вот это была грядка с чесноком весной были тепляки чеснок полез и зимой его прихватило, естественно и все чеснока больше нету пришлось весной перекопать и засадить другой культуры уже он трава лезет после дождей надо прополоть ну, огород он есть огород что с него взять здесь тоже клубничка но это та ремонтантная вся вот это крупная один раз урожай который дает Это Что касается огорода Еще есть плантация Это самая первая плантация по клубнике И вот видно да, Как растет слива Это Как происходит Идешь Срываешь сливу с ягод ну, с этих деревьев И косточки выплевываешь сюда И видите как Это надо теперь Это как-то вырубать выкапывать вот проросло вот проросло вот проросло и это все проросло в клубнике не делайте так не плюйте косточки вишни, вишни и сливы в клубнику Ну все народ вот такая видео солянка разном как бы просто канал такой получился что сейчас пока на него ничего не выкладывается буду так показывать все общие дела со всех каналов грубо говоря по чуть-чуть в этом выкладывать Ну все кто досмотрел всем спасибо всем пока